Утро 18 июня. Кемпинг в поселке рыбачем. Вода. Платный туалет и душ. Для посетителей кемпинга он бесплатный. Общественный туалет в дальнем углу за кемпингом. Мы расположились вне зоны кемпинга, за дорогой. Поэтому ничего не платим. А за кемпинг берут 300 рублей с машины. Зона кемпинга слева. А справа бесплатная парковка. Здесь не рекомендуют стоять палатки. Но мы стоим. Мы здесь всего на пару дней. Сегодня уезжаем уже. Мусорные контейнеры вот сверху. А так мы закрываемся от солнца. Можно к вам. Это наше расположение в палатке. Наша ну, палатка стоит на штатных колышках. Конечно, и ветер. Здесь грунт такой, что. Песок за камни. Вот стоит. Две ночи простояло. Пришлось, что пришлось нечего делать из электродов. Палатки очень жарко. Поэтому у нас днем всегда открыты створки и окна а так конечно не было ни дождя ни ветра поэтому ничего не могу сказать как она в таких условиях экстремальных себя ведет ладки мы только обедаем там находимся а спим мы здесь в наше спальное место пошла купаться кстати по поводу замков палатки. вот можно посмотреть двусторонняя что с этой стороны, что с этой стороны скрываться можно С любой стороны значит, проезжали мы кемпинги в морском там их два больших кемпинга еще есть третий но он под башней чубанкале туда мы не заезжали не смотрели значит в обоих кемпингах народу было упасть некуда нам не понравилось там остановиться вернее из-за чего мы там не остановились а в как-то здесь вот было поприлично, но тоже было когда приехали в воскресенье вечером даже вот здесь вот мест не было парковочных мы выбрали здесь место когда машина отсюда только что только когда машина отсюда выехала мы заехали Не говоря уже о вот кемпинговых местах, которые вот машины стоят, вот где эти столбики красные. Там все было забито. Ну поэтому мы стали здесь и здесь расположились. Администрация здесь кемпинга такая хитрожадная. Значит, в туалет они, конечно, не пускают. Даже за деньги. Только своих кемпинг. Своих из кемпинга. Ну, в платные, я имею в виду. А так нужно ждать 7 утра, когда придет там этот, который деньги собирает. Здесь он тоже пришел, сказал, что не рекомендуется стоять с палаткой. Хотя вот у меня один такие здесь умные, там вот тоже люди стоят. Кстати, с палаткой тоже той же фирмы. Только немного другая. Значит, от быдлоты здесь, конечно, никуда не деться. Вот этот Hyundai 123 регион, дебилы вчерашний. Которого не дали спать никому. Весь вечер и почти ночь слушали музыку громко. Администрация на это закрыла глаза. Так что, ну такой, двоякий кемпер. Само место неплохое, но вот такие вот мелочи портят все, конечно. А так мы хорошо отдохнули эти два дня. Сейчас будем снимать жилье, скорее всего, в Судаке. И по дороге заедем на башню Чубанкале. Ну, там еще, может, что-нибудь поснимал. А, самое что интересно, это... Снимать я много не смогу, потому что я не взял с собой винчестер, жесткий диск. Что сбрасывать мне видео не было абсолютно. Вот у меня две флешки по 32 гигабайта и все. И для этого все. так что будет все коротко, в основном фотография. Ну все, пока, ничего. Башня Чебанкале. А это кемпинг возле нее. Сейчас мы поднимемся туда. Только надо дорогу найти. Идем по дорожке к башне. Здесь кемпинг. Вот такая дорога идет. Этот длинный маршрут, а еще есть короткий маршрут с левой стороны. Вот там круче. А там крутой. Мы уже на подступах. Какие виды открываются с этой горы. Вон башня. внутренности башни одна больница и все тут еще тоже что-то было наверное тут было только разрушилось запахи нереальные Пахнет свежий. Свежим можжевельником. Нет, конским навозом не пахнет. Но его здесь полно. Пахнет баней. Еще чем-то. Такие запахи. Сейчас попробуем спуститься к отшельнику, который из камушков строит замки. Наверное, по этой трубке. Почти что дошли. Башня. Ляжет, на котором никого нет. Замок с камней Целая крепость Многие блогеры показывают это место И нам тоже Нас тоже заинтересовало Надо сколько Туда вложить чтобы построить такие башни. Ну, Какой-то кораблик. из всякого подручного материала с пены, деревяншек, веревочек ленточек, пластика вот это да интересное место вот такая вот штука здесь интересная И башня, у нас на горе. Вот этот городок. Киргизчане, туристы. Спонсор нашего канала Бака Нижний Ивкинская.